приготовление печенья ежики ежики это из той серии печенья как грибочки но только оно занимает поменьше времени но тем не менее это тоже очень интересно увлекательно и вкусно приготовим вот такие ежики у нас получится печенья нам понадобится 400 грамм муки, 200 грамм сахарного песка, 100 грамм сметаны, одно яйцо комнатной температуры, 100 грамм сливочного масла тоже комнатной температуры, разрыхлитель, ванилин и щепотка соли. 100 грамм масла у нас комнатная температура, она такое мягкое. Мы все это перетрем сахарным песком. Сахарного песка 200 грамм. Мы это все перемешаем. Так, сюда добавим сметаны. Сметаны добавили. Так, сюда же мы добавим щепотку соли, ванилина на кончике ножа и пол чайной ложки разрыхлителя. Перемешаем. Добавим одно яйцо, все перемешаем и теперь сюда просеем муку. Ну, сначала все количество не берем муки, где-то половину Муку я все время просеиваю, крупинки бывают, попадаются. Вот. И перемешаем. Добавляем оставшееся количество муки. И по возможности сначала будем так перемешивать. пока не будет тяжело ну, перемешивать лопаткой. Так, ну вот, а остальное мы будем вымешивать уже на коврике кондитерском. У нас такое тесто получилось, которое у нас не липнет к рукам, вот и мы теперь его в пленочку совернем, и в холодильник ну, где-то на часик. Отдохнуло тесто в холодильнике, оно охладилось и стало таким поплотнее, и теперь мы будем с него формировать. Формировать сегодня мы будем ежиков ежиков. Для этого мы наше тесто разделим на много маленьких таких одинаковых кусочков. Вспоминаем детство. Вот и делаем сначала вот такой шарик. А теперь нам надо просто сформировать у этого шарика такую мордочку. Носик такой, как у ежика. Ну вот, вот такой. И вот таких ежиков мы сейчас будем делать. Опять делаем шарик. И вытягиваем ему морточку. Формируем такой носик. Ежики готовы. Теперь мы их переложим на противень, который застелен у нас пергаментной бумагой. Бумага у меня с добавлением силикона, поэтому я ее не смазываю. Перекладываем и будем выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 15 минут. получились такие румяные у нас ежики и нам осталось их украсить украшать будем кокосовой стружкой и растопленным шоколадом шоколад мы растопим на водяной бане для этого я вскипятила воду поставлю сюда эту емкость где мы будем растапливать шоколад и добавлю сюда шоколад шоколада нам понадобится 100 грамм Сейчас вот вода будет там испаряться внизу, и он у нас будет таять. Сюда же мы добавим 1 столовую ложку молока. В микроволновке нагрели молоко. Ну, здесь вот где-то 2 столовых ложки, но я половину попробую пока добавить. И шоколад, смотрите, он у нас уже на водяной бане стал таять. То есть, вот он уже сам по себе тает, шоколад. И мы сюда же добавим вот пока 1 столовую ложку молочка горячего молока. Я разогрела его в микроволновке. Вот, ну а теперь мы будем перемешивать до однородного состояния такого. Одной столовой ложки молока оказалось мало, добавила 2 столовых ложки молока, и вот на то количество на 100 грамм шоколада 2 столовых ложки молока вот самое достаточное количество. Вот оно такое не сильно густое, чтобы мы могли красить наши ежики украшать. Вот, у нас он весь, шоколад у нас на водяной бане стал такой мягкий, с молоком. Все. И теперь мы, не снимая с водяной бани, вот ну, чтобы у нас она не, не это самое, заново у нас шоколад не загустел, мы сейчас будем его прямо здесь же и украшать ежики. Берем наш ежик. И вот так вот его просто окунаем. Вот, и после того, как мы шоколадом, мы все это вот обмакнем в кокосовую стружку. Вот. О, красота какая! Такой ежик симпатичный получился у нас. И так будем делать с каждым ежиком. Вот такие ежики симпатичные получились а теперь мы вот оставшимся нашим вот как раз у нас осталось немного украшения для того чтобы нам нарисовать им глазки и носик вот видите как удобно делать на такой паровой бане это не обязательно делать на газовой плите ну, на огне это можно вот достаточно вот как видите как я пользуюсь кипяток и сверху ставлю емкость, чтобы она не касалась воды. И вот шоколад у нас находится постоянно в таком вот виде для того, чтобы нам вот пользоваться этим. Теперь мы осторожно берем наш ежик и делаем ему носик. Вот так окуная. окунаем. Вот. Вот так вот, присоединяем. А, Помогать надо. Вот. <с>:? <aus> Прикольно. Вот такие чудо-ёжики у нас получились. Такие симпатичные ежики. Из того количества у меня получилось 19 ежиков. Вот такого, ну, такого размера. Вот. Поэтому готовьте с удовольствием, готовьте с любовью, и у вас все получится.